Черемша – это дикорастущий лук, обладает многими полезными качествами, включает в себя витамины АСВ, эфирные масла, фосфор, марганец, магний, калий и прочие полезные микроэлементы. В силу ее положительных качеств и полезных свойств, черемшу активно заготавливает на зиму. Самым простым, быстрым и вкусным способом считается черемша соленая, процесс заготовки очень простой, я хочу поделиться совсем простым способом, как приготовить черемшу соленую самостоятельно, и вы сможете сполна насладиться вкусом и ароматом весенней зелени зимой. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Черенша, по вкусу, произвольное количество, сколько желаете засолить. Соль, по вкусу, специи, по вкусу, листья хрена, черной смородины, мяты, дуба, перец душистый. Количество порций, одна. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем добра, заходите еще.